Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика это у нас утеплители. Те, кто смотрит мой канал, давно знают, что мы очень много снимаем видеороликов про утепление. В частности, мы показываем, как мы утепляем мансардные крыши, чердачные перекрытия, как мы утепляем деревянные дома, дома из газобетона. И те, кто нас смотрит давно, знают, что в основном в 99,9 случаях мы используем именно минераловатный утеплитель на основе стекловолокна. В основном это производители УРСА, для каких-то скатных каркасных частей, для утепления чердачных перекрытий это УРСА ТЕРА скатная кровля, для утепления или контурутепления мансардных крыш перекрытий, для утепления стен мы используем УРСА Terra ПРО, это плитный утеплитель, И в комментариях, так как роликов много, кто-то пишет комментарии, кто-то дает советы, кто-то спрашивает. Но вот именно те, кто дает советы, очень часто критикуют нас за этот выбор. Они говорят о том, что использование таких видов утепления – это не современное. Нужно использовать более, назовем это, нанотехнологичные какие-то виды утеплителей. И часто мне пишут в комментариях по поводу того, чтобы мы какие-то каркасные сооружения... Или там, не знаю, какой деревянный дом утепляли именно экструдированным пенополистиролом Я не знаю, почему именно экструдированный пенополистирол Но вот чаще всего мне дают советы именно по поводу экструзии Те, кто не знает, что такое экструдированный пенополистирол Вот у меня заготовлена пачка Именно этот утеплитель я использовал у себя на доме Сейчас мой помощник, командир разрежет И достанет одну плиту, и я вам покажу. Это утеплитель толщиной 5 сантиметров. Напоминает он пенопласт вот такой вот. вот такой вот утеплитель, жесткий, вот с таким вот пазом, толщина у него. 5 сантиметров, как вы видите в руках у меня экструдированный пенополистырел толщиной 5 сантиметров, который я использовал конкретно на своем доме, вот сзади меня мой дом. На нем я использовал такой вот вид утеплителя. Также на своем доме я использовал другой вид утеплителя, это минеральная вата на основе стекловолокна. Почему я использовал два вида утеплителя? Потому что каждый строительный материал, каждый вид утеплителя должен предназначаться для своих каких-то определенных задач, для своих каких-то строительных систем. Не бывает такого, что ты взял тот материал, который захотел, в любую систему его закинул. То есть таким образом ты можешь, наоборот, даже хуже себе сделать. То есть взять более дорогой материал да, и сделать себе хуже. Поэтому сейчас я отвечу на вопрос, куда конкретно мы должны применять такой вид утеплителя, как экструдированный пенополистирол. Друзья, вы сейчас посмотрели видеоролик, где я применил на своем доме экструдированный пенополистирол. Это заливка под теплый пол. Под теплый пол это идеальный вид утеплителя. То есть, например, в зоне спа у меня как идет? У меня идет каркас. В которой утепляется 20 сантиметров минераловатным утеплителем. Сверху идет пароизоляционная пленка, потом идет шаговая обрешетка. Потом на шаговую обрешетку идет ЦСП 12 мм. На ЦСП уже непосредственно укладывается экструзия. Потом на экструзию идет специальный такой как бы утеплитель, отражающий материал, который мне порекомендовали. Те люди, которые делали у меня теплый пол. Потом на него сверху идет сетка, теплый пол и полусухая стяжка. В среднем это толщина 80 миллиметров у меня. Вот такая вот конструкция пола. давайте теперь, по сути, как правильно вообще выбирать какие-либо строительные материалы. То есть мой метод, он очень простой. Нужно делать всего лишь две вещи. Если у вас есть недопонимание по поводу того или иного строительного материала, если вы в этом деле там, ну, только начинающий какой-то строитель или что-то еще, значит нужно сделать первое. У любого серьезного производителя, то есть нужно всегда выбирать каких-то хороших производителей, у них всегда есть сайт. На сайте есть любая техническая информация, любая Какая-то бытовая информация по любому строительному материалу, который этот производитель производит. Например в какой упаковке он упакован Какой у него размер там, ну, В данном случае мы разговариваем с вами про экструдированный пенополистюрол Давайте будем брать пример экструдированного Вот, Например, какого он размера Боится ли он огня или не боится Боится ли он воды или не боится Какая у него там Небольшая упаковка Какая у него там большая упаковка То есть любая информация по этому материалу Она обязательно есть у Любого серьезного производителя также, если, например, вы зашли на сайт и не нашли для себя ответ на вопрос, то всегда можно позвонить в службу технической поддержки. У любого серьезного производителя всегда есть хорошая, лояльная служба технической поддержки, куда вы можете обратиться и уточнить тот или иной вопрос. И по факту у вас есть, там, грубо говоря, сайт, где вы получили такую базовую информацию. И если вам нужно что-то уточнить, вы уже получаете эту информацию у службы технической по поддержки. Вот такой вот дуэт из двух элементов, он позволяет ответить на любой вопрос. Вот, например, в данном случае я использовал себе на теплый пол экструдированный пенополистирол компании УРСА. У Урсы есть сайт, потому что УРСА это серьезный производитель. Мы заходим к ним на сайт, и вот есть раздел области и применения. Вот у меня интересует, например, так как я сделал заливку под теплые полы, вот теплый пол. Я вижу, что на теплые полы используется экструдированный пенополистирол. То есть по факту я ну, сделал правильно, пока. Дальше есть какое-то описание есть рекомендуемые материалы есть допустимые материалы значит вот рекомендуется материал до да, ursa xps n3 римская заходим сюда значит мы видим что вот он наш утеплитель вот идет какое-то описание вот его характеристики да то что он там не боится влаги морозостойки прочные и так далее дальше мы видим вот такую техничес... технические характеристики в виде такой небольшой таблицы Дальше мы видим его размеры. Дальше мы видим области применения конкретного этого утеплителя. Мы можем зайти, например, после крыши, например. Вот, экструдированный пенополистирол. Стены подвалов. Вот, экструдированный пенополистирол. Подвала. То есть мы в любую информацию это видим. У меня утеплитель, который я себе применял, УРСА-XPS номер 2. Стандарт. То есть это допустимый материал. Мы заходим сюда, видим все то же самое. Вот, видим те же самые размеры видим области применения то есть здесь похожие товары и почему я взял именно этот утеплитель потому что э Разница между вторым и третьим Вот в этой строчке Здесь прочность и при 10% деформации У нас идет 0,15 мегапаскаль. То есть равно 15 тонн на 1 квадратный метр То есть для малоэтажного строительства 15 тонн на 1 квадратный метр Мне кажется вот так вот за глаза Если мы заходим в тот же самый вариант Только под номером 3 То мы видим, что разница вот здесь вот 0,25 мегапаскаль, То есть 25 тонн на метр квадратный То есть этого утеплителя хватит мне ну и 15, вернее, мегапаскали хватит мне за глаза. Поэтому, проконсультировав дополнительно еще с главным техническим специалистом Сергеем Розенко, потому что я с ним дружу, у меня есть его телефон. То есть я ему позвонил, и он мне сказал, что можешь не париться, спокойно можешь использовать экструзию под номером 2. Дальше мы заходим в области применения. Например, нас интересует, я не знаю, там вот скатная крыша. Да, мы можем Понять, какой материал используется при скатных крышах. Мы видим, что это минераловатный утеплитель. Здесь идет описание. Также, как и в случае экструзии, есть рекомендуемые материалы, есть допустимые материалы. Дальше мы идем, например, нас интересует... Стены с наружной изоляции по каркасу Мы заходим, видим дом из бруса И видно, какой материал применяется У нас вот идет утеплитель Какая-то диффузионная мембрана Дальше идет вензозор и какой-то облицовочный материал То есть любые, любые, вот, любую информацию Вы можете спокойно найти на сайте Дальше давайте заходим Например, стены подвалов Мы заходим, видим, что используется экструдированный пенопристирол Рекомендуем материал только вот такой да? Заходим сюда и видим, что все эти характеристики, которые нам, нам, которые нам нужны. Друзья, исходя из того, что мы сейчас увидели, то вывод э, напрашивается только один. Не нужно изобретать велосипед. Все до нас уже давно изобретено. Каждый материал должен применяться в той конструкции, э, в которую он предназначен. То есть, когда вы мне пишете по поводу того, что в каркасных каких-то сооружениях, например, в утеплении мансардной крыши, нужно использовать экструдированный пенопластирол, но это бред. Экструдированный пенопостирол используется в совершенно других местах. Для каркасных сооружений идеально подходит специально для этого созданный материал. Это минералы ватные утеплители на основе базальта, на основе стекла, на основе шлаковаты. То есть, вот эти материалы должны использоваться в каркасе. Почему? Потому что дерево, оно там неровное, минеральная вата имеет какую-то упругость, да, она все эти неровности обживает, плюс вата, минераловатный утеплитель не горит, он ну, относительно там не боится влаги, то есть, у него хорошие характеристики по теплу, по сохранению прохлады, когда летом, например, жарко, в доме, да, мы кондиционер подключили, сделали так, чтобы у нас было прохладно, и важно, чтобы этот утеплитель, утеплитель сохранял прохладу. По звукоизоляции у него хорошие свойства у минераловатного утеплителя. То есть относительно он недорого стоит. Его легко купить. Этот материал в любой гипермаркет, любой строительный рынок приехал и купил. же самый экструдированный пенополистирол. У него есть в области применения, которые вы можете, ну вот, например, понравился вам, как и мне, да, экструдированный пенополистирол урса. Зашли на сайт, посмотрели, где он применяется, и все. Или вам понравился, не знаю, там, пеноплекс. Зашли на сайт пеноплекс, и посмотрели, куда конкретно этот производитель рекомендует использовать тот или иной материал. Все делаем по инструкции. Тогда у вас никогда не будет проблем. А если мы будем с вами изобретать велосипед и выдавать свои какие-то идеи за какую-то истину, то иногда это приводит к плачевным последствиям. Вот такой вот небольшой видеоролик я сегодня для вас записал про экструдированный пенополистирол. Надеюсь, на ваши вопросы я ответил. Если у вас все-таки остались вопросы, можете написать мне в комментарии или обратиться в службу технической поддержки какого-нибудь производителя. Все, всем пока. Главное, берегите себя. Всем мирного неба над головой. Не болейте. Пока.